Василий, очень приятно господа, здравствуйте. здравствуйте, у нас в гостях сегодня яркий представитель нашего Хабер комьюнити Василий, Василий является в хаббере маркетплейсом, то есть есть у него маркетплейс, а также выступает сейчас активно в роли поставщика, вот, и сегодня я бы хотел вот как раз поспрашивать, поузнавать, как же идут дела в нашем e-commerce, чего хорошего, чего нового, в общем, пожалуйста, встречайте, я надеюсь, будет интересно. Спасибо. Вась, расскажи, да. пожалуйста, как вообще появилась идея создать свой маркетплейс? Смотри, на самом деле все началось ровно год тому назад, угу. в августе 2019 года, Я зарегистрировался на Хабере. и тут маленькая предыстория. Мы с моим знакомым думали... Чтобы такого сделать, чтобы получать какой-то пассивный доход, либо же открыть какой-то проект на перспективу mm -hmm. и через несколько лет там вкладывать, реинвестировать свои деньги, а пока он там побудет на каком-то пассивном, там, пассивной mm -hmm. узнаваемости. Вот. Два месяца мы думали, в каком направлении двигаться. Либо же это услуги. А, так как он соощник, я маркетолог, и мы могли большую часть э, вопросов, там, проблем uh -huh. закрыть любой компании, uh -huh. не, не только интернет-магазином, uh -huh. либо же попробовать себя в шипинге. Uh -huh. И вот два месяца мы общались, <coughs> переписывались, встречались, мы уже просто поняли, что и эта та ниша переполнена. и... Просто уже думали, да, может его, ну его там никуда там, да, не будем да. двигаться, да. А через два месяца я зарегистрировался, мой знакомый занялся новым проектом, а у меня не выходило из головы, ну, что-то сделать свое, чем-то заняться, попробовать, ну, не попробуешь, не узнаешь там, как и что. И вот, собственно говоря, еще месяц, наверное, я... Довел э, свой старый проект и mm -hmm. начал заниматься уже активно своим. Mm -hmm. Вот так вот получ получился не масс-маркет, mm -hmm. а мама-кит <laughs> изначально, mm -hmm. да, был. Я туда загрузил э, кучу товаров, там, игрушек, э, все для детей, mm -hmm. ничего не пошло. Я понял, что нам нужно менять все кардинально. Все снес, все убрал, вот появился масс-маркет. Ага, я понял. А почему само название вот, масс market? О чем, что оно для тебя значит? Почему must Market? Слушай, да на самом деле Мне нравится. Мне нравится на самом деле ничего такого глобального. Я искал свободный э, домен, uh -huh. который легко произносится. must Market, must Market, ну и Most все. То есть тут такого ничего особого глобального там не было. Слушай, хорошо, но ведь в принципе, да, там, дропшиппингом, вот, ты, ты сказал дропшиппинг, можно заниматься, в принципе, без хабера. Ну, на самом-то деле, то есть был ли у тебя опыт прямого дропшиппинга там непосредственно с, там, с другими поставщиками, без какой-то системы? А, был, да, опыт, но небольшой, там было два или три поставщика, с которыми я передавал заказы не, не угу. через хабер. Угу. А, ну, смотри, есть свои плюсы. Uh -huh. То есть можно ставить свою цену, uh -huh. ты можешь там, товар стоит 200, ты можешь поставить 400, заработать uh -huh. себе больше. Uh -huh. Вот, но есть и свои минусы, то есть нету э, автоматизации такой, как у Хабера. Uh -huh. э, нужно ввести клиента, нужно проверять там, забрал он, не забрал uh -huh. э, там, поставщик, э, нужно контролировать эти все заказы uh -huh. и так далее. Но с теми поставщиками, с которыми я работал не через Хабер, э, все было нормально, то есть э, все было гладко, все заказы, которые я передавал, я получал свои деньги, все было хорошо. Просто на это уходит больше времени, uh -huh. когда uh -huh. нет вот, вот этой коммуникации. А скажи, пожалуйста, а как вот, например, если ну, работаешь напрямую с поставщиками, каким образом происходит обновление цен, наличие у тебя на магазине? А, они дают, это, они дают ту же самую ссылку, то есть там с промо, либо же XML с Google да? мерча. Да. Uh -huh. Они дают эту ссылку, и вот, кстати, еще тоже, у меня же э, интернет-магазин на Проме, uh -huh. и там, когда даешь э, две ссылки обновляешь одновременно, uh -huh. э, там функции, по-моему, э, цена, наличие, оно, я не помню точно, не буду uh -huh. говорить, но оно не обновляется, если две ссылки обновляешь uh -huh. сразу. Если одну, там весь перечень э, пунктов, ты можешь uh -huh. обновить. Это тоже, кстати, вот такой вот минус. Uh -huh. Вот. поэтому, да, да, давали вот такие вот ссылки, ты эти ссылки обновляешь, обновляется цена и наличие, этого. Хорошо, а как заказ ты передавал? Одному поставщику, да, одному поставщику Viber, да, там бросал, uh -huh. одному поставщику на почту передавал, ну да, Viber, почта, uh -huh. то есть uh -huh. вот так вот. А потом уже идет э, сама вот этап взаиморасчетов, да, то есть с поставщиком непосредственно, как-то как он твою комиссию тебе потом возвращает, правильно? Или ты работал через, принимал на себя деньги? Не-не-не, на себя деньги я не принимал, то есть я передавал полностью э, клиента uh -huh. э, поставщику. Uh -huh. а, значит, там, если, ну, мы там могли работать по-разному, там, в неделю расчет идет, там, uh -huh. в месяц расчет uh -huh. идет. Если в месяц это там один заказ, то через месяц он мне комиссию с одного заказа. Если uh -huh. в неделю там это 10 заказов, то uh -huh. в неделю там за 10 заказов он мне комиссию uh -huh. передает. Uh -huh. Хорошо, а вот такой вопрос. То есть ты говоришь, ты работал там с двумя поставщиками такими, да? Там, ну да, ну, два-три, два, два, два, да, три, я уже два, не помню. Вот как ты думаешь, вот, например, какой, ну, вот, сколько максимум ты бы мог вот так вот поставщиков вести самостоятельно, да? Без каких-то там хайберов и всего остального. Да, насколько это масштабируемый бизнес? мне интересно по твоим ощущениям. Ну ты же специалист, в принципе, Не смог бы, не смог бы, потому что это занимает много времени. У меня масс-маркетом я занимаюсь один. Uh -huh. вот. Есть магазин на проме, есть хабер, uh -huh. есть API, который передает заказы. Я, если загружен или занимаюсь какими-то своими проектами, я не беру даже там, трубку. Да. Uh -huh. Если человек закажет, поставщик обработает заказ. Uh -huh. Это все. в хабере. Так, да, да, все хорошо. Нет там в наличии. Ну, нет, так нет. Если говорить о вот в таком дропшиппинге это очень много времени, это, это, ну, это работа не одного человека, uh -huh. это занимает много времени и я не думаю, что оно релевантно со соотношением время и деньги. Uh -huh. Uh -huh. Вот не, ну, вот. Да, классический дропшиппинг, он получается менее масштабированный из-за того, что вот mm -hmm. нужно mm -hmm. работать непосредственно с каждым из поставщиков. Да, с их прайс-листами получается, с заказами и контролировать эти заказы там очень-очень угу. системно. И, насколько я знаю, ну вот, зачастую в дропшиппинге в классике, то есть ни один поставщик не даст консультацию клиенту, например. Ну, есть, угу. есть те, которые дают, конечно, наверное, консультацию, да, но в основном тебе, как дропшиперу приходилось, да, наверное, консультировать по товару. Да, да, да. Далее, ну подобное. смотри, да, тут, получается, в чем, эм, в чем ситуация, то есть, э, когда я принимал звонки, uh -huh. консультировал клиентов, э, по сути у меня, у меня там тысячи товаров, uh -huh. да, я, я не знаю там Томкости, какой товар, нюансы. там, да, там тонкости, нюансы, uh -huh. там один раз девушка позвонила, консультировалась по поводу какой-то плойки для, для волос. Я ее консультировал, ну, я все гуглил, да, uh -huh. я ей говорю, секундочку, подождите, подождите. И так прошло, наверное, минут 15. В общем, она не купила эту плойку. Но э, даже не в этом суть. То есть по звонкам я провел тоже э, аналитику, и по звонкам там из 10 звонков может быть один заказ. То есть если mm -hmm. человек знает, что он хочет, если он уже э, mm -hmm. там, брал этот товар, либо же смотрел там описание, mm -hmm. какие-то отзывы читал, он его закажет, э, по, там свяжется с, с консультантом или консультант свяжется mm -hmm. с клиентом уже, все, обсудит там детали доставки, все. Mm -hmm. То есть тут, э, ну, а в звонках это больше... Когда человек уже сомневается, вот, угу. ему нужна либо же хорошая консультация либо от профессионала. надежности в твоей какой да, да, да, да, там может какой-то специфический вот, товар, он там угу. уникальный на рынке, ну, я не знаю даже, какой привести пример. Вот, либо же просто вот, поговорить, там... Угу. Понятно. о товаре Понятно. Василий вот мы э, в хайбере у себя говорим что мы в принципе мы следующая ступенька после дропшиппинга да вот угу. мы говорим о том что мы даем возможность уже вырасти над дропшиппингом да и наши инструменты как раз и помогают э, расширить вот этот рынок сбыта взять больше товаров работать со многими поставщиками одновременно как ты считаешь вот да, эту модель мы называем по сути моделью маркетплейса, ну так оно и есть, то есть да если посмотрим на классические маркетплейсы ну это наверное дропшиппинг просто такой вот цивилизованный, правильно, потому как но ну, эти магазины, эти маркетплейсы, они сами тоже не владеют товаром да, консультации проводят непосредственно там продавец этого товара, там поставщики да и так далее, вот скажи пожалуйста, ты чувствуешь вот эту разницу, вот для тебя она в твоем бизнесе ощутима между именно работы интернет-магазина дропшиппингового и вот сейчас у тебя маркетплейс. Вот объясни, пожалуйста, в чем разница, в чем преимущество, а в чем может быть недостатки? На самом mm. деле этот вопрос связан с предыдущим. Потому что э, если мы говорим о интернет-магазине э, узконаправленном, mm -hmm. да, э, то естественно там клиенты ждут э, качественной консультации сервиса, uh -huh. да, там определенных каких-то знаний о товаре uh -huh. и так далее. Uh -huh. Если это marketplace, естественно, тут ты не можешь дать консультацию клиенту по uh -huh. всем товарам, да. Если это marketplace и клиент заказывает, например, у нескольких поставщиков, да, то есть один uh -huh. заказ, но товары Товаров у трех-четырех поставщиков, и это тоже минус, потому что часто, ну, зачастую угу. а, отказываются угу. от… Несколько доставок Несколько доставок, угу. да, оплачивать и так далее. Поэтому опять же такие, вопрос, не знаю даже, как, как на него ответить. Ну, и ты то... для себя, вот, для тебя какая модель более интересная получается, вот непосредственно? Ну, для меня, конечно, marketplace, вот. потому что я могу загрузить к себе любой товар, uh -huh. а, плюс меняться от сезонности, uh -huh. а, там, от каких-то трендов и так далее. Но я понимаю, что если это интернет-магазин, и он там узконаправленный, а, плюс он может, например, там, у него ассортиментом 10-20 uh -huh. тысяч товара, то это тоже, это тоже ну, может быть очень сильный проект. Он может давать много Конечно, заказов и так 100%, далее. 100% а. абсолютно нишевые магазины. Очень, я думаю, что это тот тренд, который, в принципе, никуда не уйдет. Да? Mm -hmm. И здесь, я думаю, хабер во, во многих группах товаров тоже может, в принципе, помогать. Да? Э, скажи, пожалуйста, вот, как ты считаешь, вот, э, дропшиппингом, вот сколько, сколько у тебя сейчас товаров с Хаббера? Ну, около 19 тысяч. Около о, 19 тысяч. Но вот реально такой же ассортимент плюс-минус содержать на классическом дропшиппинге. И вести одному человеку этот магазин. Нереально? смотри, я по себе скажу, по своему То есть я задолбался с двумя тремя поставщиками. Это все делать там Viber, на там, uh -huh. вот эти все, там, переписки, какие-то Excel, там, контроль и так далее. Uh -huh. а, я ж говорю, вся прелесть в том, что я могу вообще там, на месяц, на два uh -huh. вот, ничего не делать, там заказы идут и все. Я, я себя занимаюсь своими проектами, вот, заказы идут, я там, закинул, не знаю, там, на неделю там, 100 долларов, а реклама идет, заказы идут, все. То есть, вот вся прелесть. А, можно держать, наверное, и 20 тысяч э, товаров, но тогда нужен штат. Менеджер, то есть штат, нужен э, да. менеджер, который ведет поставщиков, угу. нужен, нужна 1 нужны там менеджеры по продажам, ну угу. и так далее, и так далее. Супер, супер. Хорошо, давай немножечко о работе внутри хайбера. Вот скажи, пожалуйста, как ты подходишь к выбору товаров, на какие критерии ты ориентируешься, куда смотришь при выборе именно товаров? На самом деле я… Ассортимент уже давно не меняю, угу. а, так как э, я получил э, статистику по Прому, угу. э, и в топ-5, топ-3 категории это было как раз аксессуары. А да. Расскажи вот про да это да. поподробнее, я думаю, зрителям будет очень интересно. Как ты получил статистику? Вот. Ну, это, это запрашиваешь у своего менеджера на Проме. На Проме. Да. Ага. И менеджер тебе высылает там… Э, ну, там, за, я попросил за 2018-2019 uh -huh. год uh -huh. э, вот, статистику топ-категории э, в самих категориях, какие лучше всего там, uh -huh. товары продаются и так далее. То есть, и там в топ-5, в топ-3 как раз были аксессуары там, для, э, для гаджетов, для смартфонов, то есть чехлы, э, стекла, uh -huh. ремешки ну, и так далее. И, так далее. Вот. и в принципе эту категорию я не меняю уже долго. Она приносит, когда активно занимаюсь своим трехпалотином, она угу. приносит там до 30 заказов в день, угу. когда это пассивно все происходит, ну, 5-10 заказов есть и угу. отлично. Ну, неплохо. Конечно. Вот, есть э, ходовые там какие-то товары, например, э, картины по номерам, да, они вот продаются всегда хорошо. Есть сезонные товары, там гирлянды какие-то, там спреи для загара, там в начале карантина это были маски и так далее. Но тут, опять же, все очень можно быстро менять. Когда у тебя интернет-магазин на проме, когда у тебя есть хабер, ты можешь просто одну категорию товаров снести, взять себе, залить другую категорию, начать подстраиваться и начать рекламировать его в Google Шоппинге. Супер, супер. А вот при самом выборе, вот когда ты заходишь в Хабер, у тебя есть, например, вот э, там завтра, там, через месяц Новый год, у тебя есть гирлянды от одного, второго, третьего поставщика, и по сути они, те же, одни и те же, гирлянды, вот как ты, э, на основании чего ты выберешь конкретно вот у этого поставщика, либо ты заберешь все? Ну смотри, первое, вот за год работы с Хаббером угу. многих поставщиков а, даже по названию я узнаю уже, ага. вот. С многими поставщиками У них есть классные товары uh -huh. Вот я знаю, что Если я залью, будут заказы Но uh -huh. я не хочу, я не беру их товары Потому что много было проблем С ними раньше, uh -huh. я не знаю, как они сейчас У меня как-то нет доверия к ним uh -huh. вот. Второе, это, конечно же Рейтинг uh -huh. поставщика вот. Ну и по сути Все вот, Свой опыт Работа с поставщиком И uh -huh. рейтинг Ага, хорошо. То есть, если ты работаешь с поставщиком, да, и у тебя какой-то негативный опыт появляется, там, плохо обработал заказ, либо, там, не дай бог, еще что-то, там, плохо обслужил клиента mm -hmm. и так далее, то ты его просто, что, убираешь. Правильно у себя. Да, убираю его товары. Убираешь? К сожалению. Его. Ну, потому что было, э -э был ну, были разные поставщики, да, mm -hmm. которые, которых я убирал, но вот, э, действительно хороший товар, он классный, он продается. Mm -hmm. Но, к сожалению, там большой процент отказа. Там, mm -hmm. Из 10 заказов 7 отмен, э, отмен там, 3 заказа, там, два mm -hmm. э, выполненных, один заказ там еще 2 месяца в работе висит. Вот, то есть, ну, А проверять, например, если я свой интернет-магазин на данный момент поставил на поток. Mm -hmm. Вот, и проверять, что там заказ э, в работе уже там месяц или два, uh -huh. тоже не всегда там получается, не всегда, не всегда руки до этого доходят. Uh -huh. Супер, понятненько. Ну вот э, получается, что э, сервисная составляющая, она ну, не менее важна, да, чем вот даже товарная, ассортиментная и ценовая. Да? То есть товар может быть обалденного качества, но ты будешь работать все равно с самым там проверенным, доверенным поставщиком, которого ты уже на опыте попробовал. А, Либо угу. будешь рисковать, например, брать, ну вот новые поставщики, например, которые к нам заходят, у них в принципе нет рейтинга, пока они не получат там 30 заказов. То есть ну, нет релевантной информации, угу. на чем Хабер может основаться для того, чтобы дать ему какой-то рейтинг. Ты с ними будешь работать или нет? Попробуй да, что? да, да. Новых поставщиков я часто беру, угу. товары. То есть новые поставщики, я к ним нормально отношусь, uh -huh. если это товар подходит плюс-минус э, для моего интернет-магазина, uh -huh. либо же э, это ходовой какой-то товар, либо же я хочу э, этот товар попробовать продавать, я, конечно же, беру, если это новый интернет-магазин. А так, да, все правильно, если, что, что ты сказал, э, я больше, больше, больше ориентируюсь на сервис чем mm -hmm. на ходовой товар, потому что прилетают отзывы. Mm -hmm. э, раньше с этими отзывами я там, отдельно сам боролся, mm -hmm. э, сейчас уже там тоже, опять же, такие, там, не, не доходит руки до этих отзывов. Вот, поэтому да, там сервис даже, я бы сказал бы так, сейчас на вот, рынке e-commerce э, люди, ну, я по себе сужу по своим mm -hmm. знакомым, люди готовы переплатить там 100-200 гривен. Но они знают бренд, они uh -huh. доверяют бренду, они знают, что если я закажу сегодня, доставка будет точно завтра, если uh -huh. что-то поломается, я пойду э, поменяю uh -huh. и так далее. Uh -huh. вот. У меня, кстати, вот недавно было, э, было такое, я ходил и менял один uh -huh. тот же товар там, три раза. Uh -huh. И все хорошо, то есть я остался доволен. Все правильно, да, и это относится, наверное, не только к бренду товара, да, но и к бренду продавца. Да, очень, естественно. Очень это, очень это, важно, ну, это да. в первую очередь, да, к бренду продавца. 100%. Окей. Так что вот, э, уважаемые поставщики, вот, пожалуйста, вам отзыв реального потребителя, реального маркетплейса. Следите, пожалуйста, за качеством доставки, и тогда вот крутые маркетплейсы аля ля маркет будут забирать ваши товары, активно их продвигать, продавать. Такая минутка вброса. Вась, скажи, пожалуйста, вот... Э, в интернет-магазине, в интернет-продажах, в маркетплейсах ну, есть всего, э, по сути, два рычага воздействия на, на твой доход. Правильно? То есть один – это твой ассортимент. Да, чем он больше, тем больше потенциальная возможность, что его захотят. Да? И второе – это трафик. Да? То есть ассортимент хабер я, ну, учитывая то, что в Хаббере там, каждый день полмиллиона постоянно активных товаров, ну, я думаю, с ассортиментом проблем нет в основной массе. Uh -huh. да? Вопрос трафика. Вот где ты берешь трафик, как ты его нагоняешь? Расскажи, пожалуйста. Ты плюс маркетолог, ты вообще в этом круто разбираешься. Я думаю, всем интересно будет. А, смотри, основные, основные два канала — это Google Shopping uh -huh. и ProSale на проме. Ну, так как uh -huh. у меня интернет-магазин на, на проме. Uh -huh. а, по... Заказом я могу сказать так, что Google Shopping дает больше заказов мне, чем, чем ProSale. Вот. Хотя ну, ProSale тоже дает, но там, опять же, я отталкиваюсь, если я работаю с ProSale, я uh -huh. отталкиваюсь от комиссии. Если я беру э, 15% комиссии uh -huh. с Хабера, uh -huh. отдаю, например, половину э, uh -huh. прому. Uh -huh то, естественно, там на, на тот же товар есть интернет-магазины, которые дают там не 7%, а 20%. Ага. И, естественно, там ну вот многих, конечно, факторов ранжируется твой товар угу, угу. на проме. Там скорость обработки заказа, там отзывы, цена, ну угу. и ставка, конечно же. Вот, на просел, но конкурировать с такими ребятами очень очень тяжело. Uh -huh. В Google Shopping это основной канал, он дает э, больше трафика, даже не, не, не то что трафика, больше заказов. Трафика он более конверсионный получается. Трафика он может не меньше, да, да, да, да. меньше давать, но э, заказов больше он uh -huh. дает. И третий вариант, который я пробовал, но им нужно э, заниматься. На, на это нет времени, это email рассылки. Uh -huh. а, а, а, даже с небольшой базой коэффициент конверсии будет очень большой. Ну, вот если уметь по, этим заниматься, да, по что, это не простая штука. По email рассылке. Вот по сути три канала, но uh -huh. основные, а, основных это два, Google Shopping и ProSale. Uh -huh. Вась, скажи, пожалуйста, а вот э, чем привлек Хабер, да, и вот э, что именно он тебе сейчас дает, какие потребности закрывает и какие твои планы там? По развитию своего проекта, своего маркетплейса вместе с Хаббером? Первое, чем привлек Хабер, это, наверное, небольшими инвестициями входа в бизнес, uh -huh. ну, в e-commerce, вложить в свой проект. Uh -huh. а в планах это, наверное, еще года два-три, вот, крутиться на узнаваемость бренда, uh -huh. находить, может быть, найти инвестиции для того, чтобы реинвестировать угу. э, в свой проект и уже масштабироваться угу. там, не на проме, а на свои CMS угу. делать э, или узко направленный интернет-магазин, либо же marketplace угу. вот, большой. Вот как-то так. Слушай, ну Ладно. а как бы ты оценил вот, приблизительную рентабельность, э, да, например, работы маркетплейса твоего там с Хабером? Ну вот, э, насколько я услышал, да, то есть если твоя комиссия, например, там 15% от заказа, да, то ты где-то в среднем ставишь там 7% отдаешь там, за этот лид. 7-10, да. да. Ну даже не за лид, а ну, непосредственно за, за заказ. За да. заказ, да. То, соответственно, твоя рентабельность сколько получается? Это там, я не знаю, 50%? 25? Ну, по-разному, на разные категории. Ну, ага. 50-40 где-то ага. так, где-то в этом... Районе. Я тебя понял. Хорошо. Ну вот представим, что мы используем все инструменты, вот, которые вот, ну, ты используешь, да, вот, mm -hmm. э, наши зрители. Вот, очень важно, что очень есть много ребят начинающих, которые бы хотели попробовать себя mm -hmm. да, как-то реализовать в этом направлении. Вот скажи, пожалуйста, на какие цифры, в принципе, заработка им можно ориентироваться? Да, вот, там? Ну Понятно, что нужно какое-то время для того, чтобы стабилизировать проект, немножечко научиться mm -hmm. этому всему еще. Ну вот реально там людям зарабатывать э, там вместе с, со своим маркетплейсом, с хайберовскими товарами, поставщиками, там я не знаю, ну давай так, там, 20 тысяч гривен в месяц зарабатывать именно. 20 тысяч гривен в месяц, но это чистыми, да? Это, ту, ну, это то, что да. эту сумму ты не берешь, не вкладываешь. Не, ну, ты потом можешь реинвестировать там в сайт там, или еще mm -hmm. что-то там покупать. Ну, доход, давай mm -hmm. так, и, там, доход, не там чистая, в чистая. В принципе. И в принципе, в те месяцы, когда я активно угу. занимался, угу. занимаюсь <свят> своим интернет-магазином, в принципе, реально выйти на 15-18. 15-18, да. реально, и это реально. не в супер я... каком-то авральном режиме, это один <свят> человек, правильно? Один человек, да, там сидит, занимается, смотрит, как, где что подкрутить, угу. там, настроить и так далее. У меня даже вот, по статистике там, если за год взять, у меня mm -hmm. вот так, так, такая статистика будет. выросла, упала, там чик с месяца два снова выросла, упала, ну то есть вот так вот. Если этим активно заниматься постоянно, то в принципе да, там 15-18, ну я лично там доходил. Это можно на одном магазине, если ты открываешь да. один такой маркетплейс, да. например, на Премьер, правильно? Да, да, да. Ну то есть ага. есть. Я, я, я думаю, думаю, если бы вот постоянная моя была активность на таком уровне, то было бы даже больше двадцати тысяч. Угу. Вот и потом с этих двадцати тысяч опять же такие угу. часть реинвестируешь, часть э, с твоими там чистыми. Угу. Угу. Хорошо. А вот насколько быстро можно это все сделать? Вот, например, человек хочет зарегистрировать там маркетплейс и начать продавать. Вот какое время должно пройти до того, чтобы получить первые какие-то результаты? Вот первые деньги получить, там, комиссии свои? Слушай, вот. у меня, когда я начал с «Мама uh -huh. <laughs> о том, что мы говорили вначале, uh -huh. у меня первый заказ был там, по-моему, или в первый, или во второй день, uh -huh. <laughs> на какую-то за... игрушку, <laughs> да. То есть э, есть, ну, там, подготовил магазин на проме, uh -huh подготовил все товары, залил, запустил рекламу, тут сразу там первый-второй день уже заказ. Вот, если мы говорим там о как можно ну, выйти там все это подготовить, настроить, то я думаю месяц, а то и меньше. Если в принципе там человек плюс-минус чем-то разбирался, если нет, угу. там ну месяц, месяц, угу. месяц это вот срок, который там все настроить, все понять, как, что работает, там, прописать, э, если, ну, если это интернет-магазин на проме, угу. прописать ключевые слова, ключевые слова там, какие-то э, SEO-запросы для категории, э, баннеры повесить, угу. там, настроить э, дизайн сайта, то есть, ну, месяц, там, максимум, угу. Угу. и уже можно активно продавать. Супер. Э -э, господа, кто хочет открыть свой маркетплейс э, вместе с хайбером, пожалуйста, вот… Э -э, по словам эксперта, можно начать зарабатывать уже через месяц вашей работы. Ну, естественно, для этого нужно э, потрудиться однозначно. Вот. Но Хабер это не только система для маркетплейсов. Хабер это еще и система для продавцов, тех, кто хочет продавать. По сути, нас многие поставщики ну, нас воспринимают обычным маркетплейсом. Ну, по сути, да? залил товары в Хабер и ну, пошли какие-то продажи. Расскажи, пожалуйста, есть ли у тебя опыт работы вот с этой стороны, да, или там, может быть, ты знаешь об этом. <сíck> <сíck> да, вот этот опыт появился буквально вот недавно, месяц mm -hmm. тому назад. Mm -hmm. а, я взял в работу в один проект и а, зашел туда как поставщик. Как проект на... Тебе зашли на услугу, да, на твою, на маркетинг? А, да, потом... я как маркетолог взял проект, mm -hmm. и а, так как я работал, и а, ну, работаю с хабером, я... Mm -hmm знаю о этой площадке и в принципе был уверен, что розницу мы увеличим uh -huh. с Хабером. Uh -huh. Мы зашли туда как поставщик, uh -huh. и я тебе скажу так, что за первый месяц а, Хабер нам дал около там 40 заказов, uh -huh. хотя в этот же месяц мы подключали cpa а, сети, uh -huh. ну, то есть оплата за заказ. Uh -huh. Uh -huh. А, нам там 5 заказов дали, хабер 40. Uh -huh, То круто. есть э, сработал, что Хабер сработал. И в этом направлении отлично. Uh, ну, очень приятно слышать. Слушай, ну окей, э, когда вы залили свои товары, кстати, что за товары? -то uh, товары? Витамины. Витамины. о, Прикольно. Маленькая э, вот uh -huh. э, ремарочка. Э, по поводу э, э, Мы зашли на хабер, и uh -huh. модерация uh -huh. была. Вот, кстати, модерация э, очень долго. Mm -hmm. Очень долго и теряешь время, хочется уже продавать. Это, Но это когда да. начинаешь продавать и когда приходят заказы, ты понимаешь, что все не зря. Ну, это точно. <смех> Нигде, а важно с кем. Поэтому продолжаем наше интервью. Вась, мы говорили о том, как вы продавали как поставщик, да, у вас были определенные успехи. Расскажи, пожалуйста, про инструменты, которыми вы пользовались для того, чтобы в Хабере вот стартанули быстро продажи, потому как, ну, довольно быстро у вас стартанули. По сути, это лента новостей. Постоянно предлагать себя, постоянно формировать свое УТП, чем мы хороши там наличие постоянно там товаров, хорошая цена, быстрая доставка, там бесплатно mm -hmm. доставка, вот, там какой-то суммы и так далее. А второе – это, естественно, брать запрос у, у менеджера и просить его включить в рассылку, mm -hmm. которая идет по вашей базе. И mm -hmm. ну вот за два месяца я смотрю, что у нас там практически все товары плюс-минус 30-50 интернет магазинов наши товары уже взяли размещение да, есть, да то есть нету дня когда нету заказов от Хабера сейчас это пропорционально все растет и ты это в принципе интерпретируешь как неплохой результат да? отличный ну, то есть если mm -hmm. мы говорим о... смотри то есть в чем в чем суть в чем суть моей работы mm -hmm. я предлагаю ресурсы mm -hmm. которые помогут увеличить розничную продажу, да? uh -huh. Это не только там CPA сети, uh -huh. там Хаббер, это там такие там сети, там баннерная какая-то реклама, ретаргетинг uh ремаркетинг. -huh. Ну я имею в виду помимо Google Эдса и Фейсбука uh -huh. есть много uh -huh. это само сетей. Да, то есть мы попробовали Хаббер, мы зашли туда, все отлично, дают дают Хаббер дает заказы заказы только растут. Uh -huh. Попробовали другую площадку, не пошла, значит, ну отключаем. Uh -huh. Uh -huh. Ну, отличненько, так, методом перебора и, грубо говоря, ну, находите для себя да, идеальный баланс. Э -э не допускает ошибок тот, кто не пробует ничего. Сто процентов, конечно, конечно. Хорошо. Э -э расскажи, пожалуйста, вот нас смотрят много молодых начинающих бизнесменов. Вот что бы ты им порекомендовал для того, чтобы стартануть свой бизнес? Чего делать? Чего возможно не делать? Вот. Это очень интересно для нашей аудитории. Да, на самом деле, если тянет попробовать, mm -hmm. обязательно нужно, нужно пробовать. Так знаешь, я на самом деле до определенного там, момента своей жизни угу. а, понял, что если не попробуешь, ты на 100% не узнаешь, как это там работает, не работает, хорошо это или плохо. То есть, да, там, может тебе и друг, и знакомый, и в интернете ты можешь смотреть много видео, читать а, статьи и так далее. Угу. Но если не попробуешь, не узнаешь. Вот так вот, ребята, пробуйте, не бойтесь ничего, и все у вас обязательно получится. Мы в Хабере следим за тем, чтобы у вас это получалось лучшее, лучшее лучше, и лучше и выгоднее и выгоднее. Вот. Еще хотел задать вас такой вопрос: вот, с недавнего времени, где-то вот месяца три, мы в Хабере стали очень жестко работать с качеством обслуживания по заказам, да, с качеством поставщиков. То есть многие, очень много поставщиков были отключены от нас. Мы проводим, замеряем SLA постоянно, да, постоянно измеряем качество там, по отменам, да, мы смотрим на цены поставщиков. Вот скажи, пожалуйста, ты за это время заметил какие-то изменения в лучшую сторону или нет? Глобально. Глобально. глобально. Ага. Да. То есть если у меня раньше был процент отказов uh -huh. 60, то и больше процентов, uh -huh. Uh -huh. сейчас это глобально перешло на другую сторону, то есть это там процентов 20-25. Uh -huh. вот. Ну это же еще и как это, бы не это... только заслуга хабера, это же еще и и поставщиков отсеиваешь, я так понимаю, правильно. Естественно, и поставщиков. но поставщиков я отсеивал раньше. Угу. Вот сейчас, когда ввели это нововведение, угу. поставщики сами начали уже ну, взбодрились и начали себя чувствовать по-другому. То есть угу. они это само стараются. А, акту, а, давать а, а, актуальное наличие товаров, угу. вот когда, кстати, ввели это нововведение, я зашел, смотрю, у меня там 3000 или 2000 товаров нет наличия, то есть это поставщик их там полгода не обновлял, ввели нововведение, да, и тут 2000 товаров просто отпало. Супер, очень приятно это слышать, потому как, ну для нас это тоже довольно больной шаг, понимаешь, ну то есть... И мы на него сознательно пошли, так как мы понимаем, что это гарантия, в принципе, какого-то роста вообще наших маркетплейсов. Однозначно. А, ну, тут да, однозначно технические вот эти моменты, ну, даже не так, технические моменты это, это все там, ну, все нормально, как бы uh -huh. нет предела идеалу, да. Uh -huh. А вот с точки зрения э, сервиса, uh -huh. а, тут, конечно, нужно расти и развиваться. Uh -huh. То есть, приоритет больше, я бы сказал, бы, э, в сервисе. Uh -huh. ну, вот как раз мы туда и смотрим. Супер, значит, мы смотрим в одну сторону, отлично. Расскажи, пожалуйста, вот что, по твоему мнению, Хаберу нужно было бы улучшить для того, чтобы вот, тебе было еще более выгодно с нами работать? Ты знаешь, я писал вам хороший отзыв еще давным-давно. И по сути с, с, с тех пор ничего не изменилось. То uh -huh. есть э, вся вот эта техническая история, uh -huh. э, я, я прекрасно понимаю, что ну, э, э, вот эти все детали, да, они в процессе всегда э, все лучше и лучше улучшаются и улучшаются. А с точки зрения вот, сервиса, наверное, бы э, возможно чаще как какие-то советы от менеджера. Uh -huh. э, чаще, может быть, да, что менеджер там присылал какие-то актуальные позиции, а не uh -huh. по запросу. Uh -huh. а, там, ну вот, вот. Или может чтобы инструменты были какие-то внутри, чтобы ты это видел. Вот, да? Да. вот мы говорили аналитики, да, которые да, не да. Вот да? например, если большой ассортимент, как uh -huh. у меня, то есть я не могу, например, сделать э, срезку, какой товар продавался вообще на, на протяжении полугода. Uh -huh. О, там, вот Поставщик обновил товары, 2000 э, товаров нет наличия наверное, они не продавались, я их удалил. То есть сделать какую-то функцию такую, чтобы посмотреть, например, ага, за три месяца этот, этот, этот товар не продавался, я его удаляю, беру себе новый. Uh -huh. То есть э, так я сейчас плюс-минус отталкиваюсь от э, ну, категории, наверное, uh -huh. больше. Супер, супер. Ну это мы обязательно сделаем, то есть мы уже разрабатываем uh -huh. систему аналитики, она у нас -то, в принципе внутри есть и, кстати, для всех говорю, что если вам нужна аналитика по вашим продажам, по продажам в принципе в Хабере, вы можете обращаться к своему личному менеджеру, мы обязательно с вами поделимся всей информацией, которая у нас только есть. Добрый, и хотел бы уже так в завершение спросить, вот какие планы на будущее, твои оптимистичные цели, куда ты вообще стремишься с точки зрения маст-маркета, каким он будет вот. Давай какую-то цель поставим. Цель, в принципе, как изначально и планировалось, масс-маркет это пока еще проект на перспективу угу. для пассивного дохода. Угу. Для, он сейчас будет еще работать долгое время, год-два, на узнаваемость угу. и в пассивном режиме. Придет время, обязательно он будет масштабироваться, это угу. будет другая CMS, это будет... Там, глобальная реклама, там и промо розетка, и Хабер, ну и Хабер, да, и Хотлайн, там и угу. Google Shopping, там email рассылки, все, ну, весь комплект скажем так, маркетинговых, там, маркетинговых каналов. Но сейчас это проект на перспективу, то есть угу. сейчас пока он движется на потоке. Я понял тебя. Ну, а мы в Хабере тебе в этом будем помогать всячески. Спасибо, Спасибо огромное. Очень приятно. Взаимно.